7-ку, 7-сап. Сегодня мы будем апать мой левел до сотого. А возможно 101-го или 102 А Что надо 110-го? Три косаря. Ладно. Апаем мне так уж и быть просто. Аппаем мне сотый. О, сделаем сейчас вот так. Благо у меня есть специальная карта для использования ее в онлайне. Угу. Так, имейл мне не нужен. У меня все с собой. Так, получ... получаем теперь, собственно, на Балик эти деньги. Эти же деньги сразу же появляются на сайте. Вот мы видим с вами. Получили их. Что мы получим? 10 тысяч экспы. 100 наборов карточек. 100 эмоций. 100 бэкграундов. Это задних планов. 100 игровых купонов. А также 10 шоукейс. И увеличим размер а, друзей в списке. Плюс, бустер, пак, дропрейт я охзычу это. И апнемся в ранге а, этих игроков с одним из больших, короче, количества левелов. Ну, сот левел это немного, но это уже на уровне, сколько там было написано, 50 тысяч вроде бы. Игроков имеют, ну, максимум 55 тысяч. А, ну он мне прилетел какой-то лавы что мастер пак. У меня кошка разорвалась, ну. Ладно, неважно, не знаю, что она хочет. Вот, мы с вами получили каким-то образом два пака. Ой, <laughs> осуждаю 18+. Это, как говорится, не я виноват, а стим виноват. К сожалению, в данный момент у нас оверсток. Это означает то, что карточек просто не хватает. А еще я зачем-то отменил. Ну, не отменил. А обновил страницу. Мне теперь придется это еще раз прожимать. Так, тинькоу А, это понятное дело. Будьте уверены, что вы скрафтили все сеты перед тем, как покупать их у нас. Или покупать опять у нас. После этого мы отправим сеты, которые вам нужны. Мы рекомендуем использовать наш плагин, чтобы быстро крафтить даже так. И будьте уверены, что имейте активный steam аккаунт перед тем как собственно оформлять данную вещь так инсталлим собственно нет спасибо установить добавить и куда ты пропал Да, только о. Мы в ожидании трейд оффера. Ну, так, трейд-оферс. Все, thank you, so much. Да, конечно, открой мне.. Бы на Google Chrome, хотя я не... не надо, уйди, все, мне нужно просто принять трейд и выйти из этого браузера, все. Нужно жать Ладно, думал, что это сделаю быстрее. Все, цифры Так, чекнем. Так, ладно, сделаем проще. Откроем сюда. One new trade. Что у нас? Все, открыть ацептура. Алло, у меня уже есть они. Он, видимо, издевается, но потому что... Ладно, попробуем сделать так. Нет, тоже нужно вручную. Ладно. Поехали. Крафт F5. F5. X5. Крафт X5. Ой, не скликнул. Крафт X5. Не поверите, крафт X5. А здесь у нас уже крафт x2. Здесь у нас крафт 5x. Здесь у нас тоже 5 крафтов подряд. Что у нас здесь? Здесь у нас один бейджик. Тут у нас 5 крафтов подряд. В хайвере у нас 3x. GDM а Tune Racing. Пятерочка сразу. Orbital от слова жвачка. Mind Spheres 5x. Redacted. Э, Пятерочка. Заодно посмотрим, сколько у меня уже уровней. 94, наверное, 95. Что-то такое. Да мы это все знаем, понимаем. А. Ладно, мне не повезло. Так, райс Of the Ancients. Тоже пятерочку. Ну, сейчас тут просто мне должно хватить на левел. Вот это стикер. Да, понимаем бы. Давай, хотя бы 95-й покажи мне. А, уже 96-й, отлично. Так. Еще один Готов. Shift погнали. Сокер онлайн болт 3D. Понял. вопрос мне Spellblind. Тут льву плохо. Starfield. Вот это я на всякий случай оставлю на потом. Потому что если там будет иероглифы, это будет имба. Какие-то домушники. Тут здесь сикер. Здесь тоже какая-то бредятина. Опс, мисклик. Все. Три, два, раз. А то у нас последний крауд. Мы сейчас получаем красивый значок. Я шутил, на самом деле, значка. Самое главное, это дофига купонов и сотый левел очифт. Теперь мы переходим сюда. И, видимо, у меня вот такую красоту. Uh, собственно, что я могу сделать? Я могу добавить еще одну витрину. И это у нас будет. Uh, так, выполнены игры. Любимая. Любимая арт. Если вот это размещу это что? Это S. Ладно. Коллекции нет. Ачивки, гайды. Видео, воркшоп Информация о себе но ну, информацию о себе Я заполню как-нибудь потом Я просто ее оставлю И буду этим заниматься уже позже Сейчас самое главное то, что я Имею Вот такой красивый левел Соточка Прям почти так же, как И... Вот здесь, собственно, где у нас. Не туда, не туда. Вот, короче говоря, как и здесь. Здесь у нас 101-й, а у меня на мейне 100 -й. Ну, Дальше, больше.